Всем привет! С вами Ольга Дьяченко. на канале «Ближе к телу». Друзья, сегодня я хочу поговорить с вами вот о чем. Даже не поговорить, а поотвечать на ваши вопросы, потому что на моем канале в Телеграм. Кстати, подписывайтесь на мой канал в Телеграм. Он у нас, как я говорю, ежедневный, интерактивный, живой переходите по ссылочке, подписывайтесь. Я выбрала наиболее часто встречающиеся вопросы и хочу ответить вам на них. Итак, первый вопрос: почему подгрудный каркас металлический, бюстгальтере прорывает туннельную ленту и почему он вот как бы выскакивает из туннельной ленты? И что с этим делать? Какие причины? Итак, вы можете купить бюстгальтер готовый. Вы можете сшить бюстгальтер сами. И очень часто бывает так, что с внешней стороны, либо с внутренней, с центральной подгрудный каркас начинает выскакивать. Причин тому несколько. Первое – это недостаточно места в тоннельной ленте, потому что, как я вас учу тоже на своих уроках и в платных курсах, мы когда встраиваем каркас в чашку, вот, отстраиваем стан, и когда мы потом делаем припуски на швы, ну, хотя это еще идет на стадии конструирования, мы для подгрудного каркаса оставляем всегда свободу от 4 до 8 миллиметров, иногда даже и сантиметр там остается, но тут главное такой баланс, немного много ни мало, вот этот вот воздух на движение, на жизнь каркаса в тоннельной ленте, его нужно оставлять, потому что мы же носим белье на каркас создается нагрузка, особенно, если, например, грудь большая или такого среднего размера, то есть движение под тяжестью груди, каркас, он как бы, знаете, вот так вот еще вот, ну вот он сгибается, разгибается даже неуловимо, да, чуть-чуть, и вот это движение в туннельной ленте должно быть. Мы всегда оставляем от 4 до 8 миллиметров вот этого припуска свободы. Это раз. То есть Туго мы не натягиваем, да, когда вставляем каркас. Второй момент. При выборе металлических каркасов, конечно, нужно обращать внимание, чтобы сам каркас был без зазубрин, без ржавчины, без этих сколов эмали. И особенно, когда мы с вами рассматриваем подгрудный каркас, оба конца, на обеих концах, такие как бы капельки из эмали. То есть нет вот этого открытого голого металла, который царапает. Обязательно такие капельки, закрепочки на каркасе должны быть. И как я вас учу в платном курсе, но ну, я, кстати, показывала и на канале, когда мы с вами укорачиваем подгрудный каркас, приходится с какой-то одной стороны бывает так, то я вас научила, как при помощи гель-лака и лампы вот этой вот для <смех> обработки наших ноготочков сделать вот эту вот капельку для того, чтобы не оставлять открытый металл каркаса. То есть понимаем, да, без зазубрин, без сколов, гладкий, всегда в магазине смотрим, прям проводим пальчиками, чтобы каркасик был Весь ровный, ровный, гладенький, без заусенцев. Следующий момент это качество туннельной ленты. Я настаиваю на том, чтобы вы покупали качественные материалы. Иногда переплата не слишком большая, но вы знаете, того стоит. Иногда бывает заметная, Да, можно купить там за три копейки какую-то какую туннельную ленту, но ну как сказать, чтобы никого не обидеть? Вот бывают такие китайские производители, вы знаете, вот, вот ее смотришь, в магазине уже убираешь, она какая-то такая бывает жесткая, вот прям к телу неприятная. Ты посмотри, вот, вот к голому телу думаешь, ну она будет колоть, щипать, чесаться. А, иногда смотришь, она, ну, знаете, эта туннельная лента там вот где бархатистая сторона, она прям вот вот под пальчиками, под ноготочками уже вот такая хлипкая какая-то, сопливенькая. То есть, ну на ощупь, конечно, можно спокойно определить, да, что эту туннельная лента не подойдет для работы. Я, конечно, очень люблю прибалтику, прибалтийских прибалтийских производителей. Там туннельная лента, она вот прям ее берешь, она мягкая, она приятная к телу, она достаточно плотная, она не рыхлая. То есть плотная это не значит, что вот толщина толщина должна быть, да, чтобы она нам мешала. Там нет, она достаточно плотная и нет этой рыхлости. То есть на ощупь сразу понятно, да, это тоннельная лента. Она, то есть вот эти тактильные ощущения мы должны с вами тоже насматриваться да и на ощупь чувствовать. вот И еще есть такой момент, что тоннельная лента, это само по себе какая конструкция? Это как бы один шланг вставлен в другой шланг шланг и шланг. То есть сам подгрудный каркас мы должны вставить по центру тоннельной ленты таким образом, чтобы между каркасом и телом там было два слоя тоннельной ленты. Там там все это хорошо очень видно, когда мы ее берем, то есть один слой, в него вставлен второй, и в самую серединку уже мы вставляем подгрудный каркас. И еще один момент, который нам мешает насладиться в полной мере ноской нижнего белья, да, вот без таких вот казусов, это плохо сделанная закрепка. Потому что закреп какая-то бывает либо недостаточно плотная, либо какой то редкий зигзаг, либо очень узкий зигзаг, вы взяли, что ниточки там ну, в один слой прошли и то каркас он как-то прорывает эти нитки и выскакивает, поэтому обязательно когда вы сами шьете нижнее белье делайте хорошую закрепку плотненькую, частый зигзаг, достаточно широкий, а если вы уже сшили белье и у вас выскочил каркас, ну либо вы купленное белье вот такой брак у вас произошел, то вы конечно можете его отреставрировать, посмотреть, если каркас уже выскочил, то посмотри, выньте его уже, посмотрите, какой он там, чтобы был без да? Вот, Если не достаете его, то просто натяните прям до упора для того, чтобы сделать новую крепкую закрепочку. но ну, это такой самый простой ремонт вот этого брака. Вот, это все, что я хотела вам сказать по поводу подгрудных каркасов, почему он выскакивает. И мы плавненько переходим к следующему вопросу. Следующий такой, но ну, знаете, это не, вопрос не вопрос, такая ситуация. Значит, купила комплект белья по индивидуальным меркам сшитый угрохало кучу денег на материалы, но как-то вопросы к комфорту посадки остались, что с этим делать, и что такое вообще давайте поговорим о том, что такое индивидуальный пошив белья. Вот такого вопроса хочу, хочу коснуться. Смотрите, первый вопрос, который я задаю, какие мерки с вас снимали? Ну, например, вы заказчица, либо, например, вы сами себе шьете белье, но там в таблицу заглянули или просто сняли две мерки, какие-то мерки. Ну Обхват груди, обхват под грудью, все, остальное все таблицы, это усредненные размеры какие-то, и когда мы шьем по ним, получается, что как бы что-то не так, вроде мы индивидуально сшили себе белье, комплект, ну или на заказчицу, да, а вопросики остались. Ну я хочу сказать, что это усредненные мерки, это какие-то таблицы, это одно. Когда мы говорим об индивидуальном пошиве белья, то тут уже Целый комплекс мер, которые мы принимаем да, для того, чтобы изготовить белье. Во-первых, мерки. Это не только обхват груди и обхват под грудью, и дальше уже какие-то формулы, либо таблицы. Нет. вот На своих платных курсах я показываю, да, и тоже в уроках на канале, там были такие уроки, что Обязательно снимаем высоту чашки, ширину чашки, внутренний радиус, внешний радиус, внешний, то есть внутренний, верхний, нижний. То есть там еще целая куча мерочек, которые мы должны применить. Потому что форма груди, полнота, вот эти мягкие ткани у всех разные, то есть нужен какой-то анализ фигуры, анализ груди, да, где нам нужно подсобрать, где наоборот, у кого-то может быть вот здесь грудная клетка более плоская, там ребра да, уже торчат, то есть нужно правильно выбрать подгрудный каркас, опять же, когда у вас нас больше мягких тканей, есть полнота в груди, это одно. Когда грудь, например, небольшая и уже какие-то выступают ребра, то есть вот эти анатомические особенности, либо вот здесь вот в подмышленных впадинах какое-то строение, это уже другое. То есть смотрим, выбираем каркас. Дальше. Это правильный выбор материалов. Если это опять же грудь с большим количеством мягких тканей, если это средний какой-то размер либо большой размер, то мы уже выбираем материалы какого-то подобающего качества. Да, это должна быть какая-то упругая сетка, микрофибра, не хлипкая какая-то. Возможно, это двойной слой. Каких-то деталей, то есть стан, нижняя и боковая часть чашки, какие-то участки чашки продублировать пролончиком для того, чтобы была лучшая поддержка. То есть вот в этом и заключается именно индивидуальный пошив белья, когда мы не просто по усредненным каким-то таким данным шьем комплект, а именно подходим все правильно, индивидуально, снимаем больше мерок, правильно выбираем каркас, правильно выбираем материалы. То есть, вот в этом и заключается индивидуальный пошив. Чтобы вы понимали, да? чтобы нам было комфортно и удобно. И третий вопрос, который я хочу затронуть в этом уроке, это... Да что же это за мучение такое, этот мелкий зигзаг? Я скажу это так, называют такой фразой, вздохом. Где он используется, этот мелкий зигзаг при пошиве белья? Как правило, это закрепка. Когда мы с вами пришиваем туннельную ленту и закрепляем уже подгрудный каркас, это при изготовлении бретелей бюстгальтера, то есть когда мы там регуляторы вставляем, кольца, Сами, саму бретель мы должны закрепить закрепкой. Потом при пришивании застежки, ну это такое самое распространенное, где еще, где еще, на стане центральной части, вот здесь мы можем потом сверху пришиваем бантик. То есть это вот наиболее часто встречающиеся участки, где мы применяем вот эту закрепку. А как мы ее делаем? Это строчка зигзаг обычно мне помогают следующие параметры. Частота шага – это один миллиметр, высота зигзага или как это, ширина – 2 миллиметра, но очень часто машинка буксует. Что мы делаем? Играем с настройками, делаем чуть пошире зигзаг, пусть закрепка будет плотненькая. Частоту можно чуть-чуть увеличить, начать поиграть вот с этим, да, со своими настройками. Но бывает там полшага, и уже машинка перестает буксовать. Дальше я никогда не начинаю э, выполнение закрепки, вот такой, из такого частого зигзага мелкого с начала строчки. Никогда. Я отступаю от края хотя бы на сантиметр или на полсантиметра, начинаю выполнять закрепку, продвигаюсь назад обратным ходом и снова прохожу. И бывает так, что туда-обратно еще приходится проходить, для того чтобы вот этот зигзаг, закрепка была очень плотно. Что еще я могу посоветовать? Кстати, если у вас есть функция машинки в швейной петля полуавтомат, вы можете использовать даже ее настроить. И вот вот, когда петля полуавтомат выполняется ну, левая либо правая сторона, посмотрите, поиграйте. Иногда это помогает. Вы прям выставляете, и закрепка получается идеальная, потому что машинка уже к этому режиму привыкает. Там лап вот эта вот транспортирная, вот эта рейка, она двигается нужным образом, и машинка тоже не буксует, и закрепка получается очень хорошая, аккуратная. Это вот такие вот общие рекомендации и самые больные и часто встречающиеся вопросы, на которые я вот хотела ответить в этом видео. Девочки, если у вас остались еще какие-то вопросы, на болевшие моменты, пожалуйста, оставляйте их в комментариях под этим видео. Мне очень важна от вас обратная связь, каждый комментарий я читаю, стараюсь на них отвечать и обещаю, что что на ближайших уроках буду отвечать на все ваши комментарии, потому что часто слышу, ой, Олечка, вы не отвечаете. Вот. Напоминаю, чтобы вы подписывались на наш канал в Телеграме. Напоминаю, что он у нас живой, интерактивный, ежедневный. И прощаюсь с вами. До встречи на следующих уроках. С вами была Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу.